ручные горы, древние города и крепости, необыкновенные мозаичные мечети, вкусная еда и гостеприимные люди. Все это Узбекистан, необыкновенная страна в среднем Имеют очень богатую историю. Наиболее известный с ним город Самака, один из самых древнейших городов мира, который является ровесником Рима. Он включен в ЮНЕСКО список всемирного наследия, как город перекрестной культуры. Здесь были собраны самые блестящие городы, ученые и философы. Еще наиболее древняя находка в Узбекистане являются четкие по мнению ученых, этим следам более 75 миллионов лет. Столицей Узбекистана является Ташкент. Этот город самый крупный во всей Средней Азии. знаменитое метро Ташкента – одно из первых построенных в Азии и одно из красивших в мире. Станции здесь сделаны из мрабора, украшены цветной мозаикой и изящими светильниками. Благодаря продуктной системе вентиляции метро прохладит даже в сильную жару. Кстати, о жаре. В Узбекистане круглый год светит солнце, а летом столько термометра поднимается выше плюс 40 градусов. Поэтому приезжать лучше весной, когда цветут персики и миндаль. или в начале осени созревает самая вкусная, самая сладкая в мире дыня. Разве есть узлая идея, то мы не можем не сказать о том, что вершина узбекской кухни. Желающий может попробовать самый вкусный плов в мире. Это блюдо даже применяли в народной медицине. Например, его советовали есть после тяжелой болезни. Кстати, в магазинах продается консервированный плов, который можно увести с собой в качестве журнера. А наши родители приготовили для вас вкусный плов. Надеемся, он вам понравится. А если хотите, Хворост и другие. Узбекские Наши родители приготовили похлабун и хворост. Узбекские сладости обожают по всему миру. Эти блюда отличаются натуральностью и насыщенностью вкусами. Кстати, узбекский рецепт и название сладостей очень долго Сочность Любой прием пищи в Пакистане начинается и заканчивается одним и тем же. это боли в животе. На спросил его, что он ел. Тогда больной ответил, что он съел на обед. То на среди прописал глазные капли. На недоумелный вопрос пациента, почему выписаны глазные капли, если болит живот. На среде ответил, в следующий раз ты будешь видеть, что ешь. Уважаемые жители, приглашаем вас к нашему столу и помните про нашу притчу! Здесь очень древний народ с богатыми традициями. Со особым уважением в стране относятся к старшим людям. Каждого принца благодарить за помощь. Например, Кормить соседей утренним пловом, если те помогали в третийстве дома. Традиция отражается и в национальных костюмах. Узбекский костюм легко отличить от любого иного. Верхняя отвертая для женщин мужчин служит хава. Халат делали свободным, как в На лето он был легким, а на зиму стеганым на базе. Национальным головным убором считается тюбетейка. Название тюбетейки происходит от тюркского тюбель, что переводится как верх, вершина. Ее носят и мужчины, и женщины, и дети. А наши родители тоже постарались и приготовили для нас национальный урбекские костюм. Вот, вот